Поэтому э, пациентам совершенно необходимо раз в год, даже если вас ничего не беспокоит, осматривать пищевод, желудок и 12 кишку. Для того, чтобы записаться на исследование в Best Clinic на профсоюзной, нажмите эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона.